Всем привет, с вами я, Влад, и сегодня продолжаем проходить Майнкрафт. В прошлой серии мы остались на том, что мы должны были исследовать, ну, типа, исследовать пещеру. Я остановился позже на этом. Что я должен был исследовать пещеру. Так. Сейчас пойдем и будем исследовать. Сразу хочу всем пожелать приятного просмотра, кто кушает и кто нет. Так, вот тут зомби были. Ладно, на второй этаж пойдем. Я же говорил, что я на втором этаже хочу. Опять скелеты? Не, ну это уже перебор. Я же, я же тут исследовался. Так. О, нормально. Где скелет? Ох ты, бляха. Вижу, вижу скелета. Ага, тебе капец. Я тебя зажал. Что ты делаешь? Я тебя убиваю. Как бы. Все. Убил. Минус один скелет. Бляха, еды нет. ⁇ -мо ⁇ Еще один, что ли? Они хотя бы не кусаются? Блин. Походу я попал. Где? Где-то здесь ходит. Я с оружием. Блях, у меня хп нет. Ах ты. Бля. Куда ты выкинул, идиот? Я ухожу. Я сваливаю. Я ч-то убил, блядь. Где он? Его. Да, бляха, пройди уже. Да идиот, в смысле? Что за фигня? Тут углы какие-то Делают Убивают меня, блять Убьют нафиг Так, жрать быстро блять так жестко то Фью. Так, шо жрать есть? Ничего, офигеть Я сейчас сдохну <плодисмент> Потому что у жрать нечего Ну почти Жареная баранина одна И все. И то лагает. Ч так лагает? Я не понимаю, пацаны. что за фигня? Так, все, больше денег нет. Мне надо намечено. Взять. Купить, блядь. Где её куплю, я её убью. Бляха. А в А чё они такие шотские, Я же... Я же с вами по-хорошему, а вы по-блоху. Так. Надо броню делать, я не знаю. Хотя у нас нету ничего. Ой, опять проголодался. То фигня. Все, я иду домой. Мне тут не нравится. Я за едой домой. Все. Я факел ему выкинул. Я ему факел выкинул, а он мне тут фигнется. Блин, уже ночь? Или день? Блин. Такое. А я домой хотел пойти покушать, что я не приду домой, да в принципе пофиг, да в принципе что, может быть такого, Опа. Кто? что сейчас ночь, блин, еще лучше, чтобы я сдох по пути, блин, сейчас же ночь, что я совсем об этом не подумал Так. ну хотя бы, до да, ночь, офигеть. Ладно, я сейчас туда и назад, все. Мне просто надо. Что там? взять и все. Что тут у нас пожрать? О, нормально. Мясо, Так. Так, поспим уже. Здесь. Что? А, -а, а, я спать не могу. Мне сейчас не ломать. Ё-моё, а что делать-то? Выйти на расправку? Заходите по одному. Я дверь открыл. Ну ладно, как хотите. Нет, нельзя. Что делать? -то? Выйти рас. Чем проблема? а? Алё, где вы, идиоты? Сзади, что ли? ой идиот блин пошел нафиг отсюда брониль брониль отсюда скелетов дофига а где твой друг паук а, он ну хотя бы я так иди сюда Житель? В смысле? Ну Может, морковка выпадет. Морковка где? Морковку. Да ты что, офигел? Я морковки из-за морковки. Да почему хрена тень падает с них? Где морковка, а? Вот еще паучка в этом убить, а? Просто мне нравится. О, давай. Здорово, паук. Иди сюда. Что такое? Что ты убегаешь, а? Ну-ка иди сюда, блин. Ах ты фига себе. Дебил. Ну, зато мне пауки Мне уже нравится. А вот крипера сюда лучше не подводить. Слендер! Не, все, я спать. С меня хватит на сегодня. Я спать все. Ночь была очень жестко. Я не хочу. Надеюсь, слендер умирает, ночью они выживают. Короче, все, пошли. Так, еда есть, все есть, нормально. Сейчас они загорят, мне еще выпадет немножко. А Слендер не горит. Куда ты, куда ты? Вы видели? Он унес блок. А -а -а -а. Мне это не нравится. Опа, а что-то выпало. Ну-ка. Ну хотя бы Слендер не может мне ничего сделать. Он же не в воде умирает. А -а -а. Опять это херня. Давай что-нибудь есть. Тут Я видел, кто-то умирал еще. Ну, все. Блин. Фигово как-то. Ладно. Убью кого-нибудь из ваших. Или нет? Да. Криперы всякие ходят, а? Не, я лучше пойду обратно. К себе домой. Ну, пещеру. Ой, корову забью. Подорогу. Все. Так, две кожи. Нормально. -то. Вот это хороший заход. Пчелы? А чё будет, если я её убью? Ну, не капец. Я, даже, я уже знаю, что будет меня, если я убью её. О, привет. Мне просто мясо нужно, а разводить у вас нет времени. Ну чё, вы же тут респавнились, правильно? В принципе, ничего не будет. Если я вас немножко поубиваю. Все, теперь, теперь у меня день есть еда. И десятый уровень. Можно было зачароваться, конечно. Неплохо было бы, если зачаровал. А ч холод так? Я же не на таком снещении, не на сложном. Я на нормальном. Чем мне голод так тормошит? Так, ладно, домой пошлю. Да алло! Идем домой. Я уже... Все. А, ладно, всё, И столько хватит. Так, никого тут нету? Друзей не пришли? Криперы. Ага. Так, уголь. Ага. О, еще добавим. Какой стейк? Ты что, сдурел что ли? Стейк. Фигня была. Я думаю, 2 ваголька 18 рублей. Так. Мясо. Пожрем. Это лучше песну, наверное. Чем меша соет. Так, сейчас подождем. Так, где мое? Не понял. А где мясо? А, вот мясо. Сырая. Говядина. Ну, говядина повкуснее будет, наверное. Все, жарься. А я пока... Стейк один возьмем. О, вот так, жареная баря... баранина и стейк. Все, теперь можно впутить. Там скелет за мной охотился. Ну, теперь я с уровнем... Нет, не где ты? Скелет? Где ты? Я знаю, где ты тут. Ты тут? Ага. Пришел гость. Я пришел в гости к тебе. Скрипер. Сейчас как жахнет. Давай. А с него может выпасть? Что Ой, блин, чё так страшно-то, а? Нет, а чё так страшно-то, а? Становится мне. Там кто-то есть. Что-то есть. Ах ты. Бака, Да, блин, а сейчас убьют меня Эти два дебила, блин. Ладно, я пошутил, я ухожу Нет, какие Такие шутки я знаю, нет, что ли? По одному, по одному, пацаны По одному я говорю, блин а Сейчас еще кто-то придет ваш Слендер или кто Друг какой-то, скелин, например Я вас киркой раздолбаю Киркой, прикинь, раздолбал Офигеть ну, зато по железу немножко порубаю. Ну, капец, они вообще обенаглели. Вообще никакой силы не хватит. Вообще. А, ну-ка, отравлюсь -то? Нет, смотри, повезло. Офигеть. Вот это я везунчик сегодня. И выжил, и кого-то зарубал. Это мне повезло сегодня. Правда, все равно я голодный. Так, что у нас осталось Два стейка. чего бы нет два стейка так меч блин надо меч делать бы два меча два меча что мне музыка это не нравится Так, еще что-то есть? Шарики. А ну-ка уголь отдал. Уголь еще тут шарить будет. Все, я пошел. Давай, в, в путь. В путь, сказал. Вниз теперь, да? да? Да вы что, задолбали уже? Спавница, спавница. Я вас, братья, только что перебил. Теперь мне опять перебить кого-то надо. Собака Поганая. Да вот сколько. Сколько? Да ну нафиг! А, -а, -а Беги! Беги, церк! Меж капецер! Капицер будет полный! Братицер, может быть как-то договориться, а? Пацаны, Вот как-то договоримся, ну, ну су, Давай, зарвали! Рвани, молодец! Спасибо, браток! Меня должок вот это мне пацан вот это спасибо за то что ты убил этого идиота вот это за и вот это за это заимку ну, не заимку просто спасибо офигеть офигеть а ну-ка не надо мне тут Где они? Они. я с оружием я с оружием нет, пацаны, я, я домой у меня и так четыре. 4 нет, это... нет, не, не, я не хочу нет, нет я не хочу, мне не хватило бы Короче, больше не будем сюда идти. Да ну нафиг, идите. Они что, здесь прям? Они что, у меня дома? Не, а где? Ой, блин. Не, мне надо меч я хороший, буду хороший буду взять. Потому что я, конечно, я. Не против, конечно, чтобы у меня меч был. Ну, по-моему, это уже перебор. Они меня уже не уважают. Все, я сказала и буду делать меч. А нет, броню, броню. Начало, не начал. Шапочку, о, смотри какой модный шапки. Так, походу все и просрал. Ой, блин. Всякий случай. А если там нападет сильный какой-то человек или не человек? А, не человек, нет, не человек. Че образец -у -у. так 4 ага они всем так хватит мечи все просуру мечи не знаю я молодец буду все меч просуру сейчас а он а не везу, они внизу да а я вниз не хочу мне еще рано ват да он там вон. здорово бляха я не взял даже не знаю тебя убивать есть да нет пошел ты в я, я вверх пойду там поинтересней он обиделся нет обиделся А ну-ка, давайте вылазим. Офигеть. Офигеть. А вот они откуда берутся. Ну, хотя бы освещенно. Теперь они не... Надо еще освещенной водой. Тут. Освещенной водой, в принципе, раз десять. Да, в принципе можно здесь жить здесь, здесь жить да как я же тут похрестил ну все я, спр... я в домике я никуда не бляха там пещера я уверен дай угода это пещера плохо офигеть тут бляха. сколько мне не снилось все хватит Бляха, тут слендер. Да-да-да, я вижу. Не слепой. Че делать? Я боюсь тебя. Хадзам, хадзам, я знаю. Что ты хадзамишь. Хорошо. Да иди ты нафиг. Не, я, я, пацаны, я не буду. Хватит с меня, я, я вс я, ⁇ Давайте огород делать, я не знаю меня хватит, все. Идем, возвращаемся домой. Не, все, я с меня хватит. Я и так надо боялся, так хорошо. хорошо. Все, хватит. Блин, надо было тут. Вот так, вот так. Все на сегодня, пацаны, хватит. Фу, вообще... ну, мы Ну мы набрали нормально. Следующее, не, я сюда возвращаться больше не хочу. Надо вот эти все клады перебрать себе и, и уходить. Не, ну, в принципе, сундук и печь можно оставить. Домой надо пойти. В следующей серии мы возвращаемся домой. Тут намного нормально. Так, ё -моё. Сколько тут еды, ё-моё. Всё, домой вот этим всем. Добром. Все. Кровать... Поспим и в следующей серии домой. Все, все. точку вставить. Всё, прощаюсь. Все. Всё, я с вами прощаюсь. Ссылка на половинцы и ролики в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.